приехали на наше озеро и начали разгружать свои вещи. С этой высокой точки открывался чудесный вид на озеро Дахуна. Оно манит тебе как будто магнит. Затем мы установили палатку, накрыли стол и в кругу друзей сели перекусить и выпить магического напитка. Такие разговоры с друзьями по душам снимут всю усталость. Немного отдохнув, мы собрались с Настей, приступили к рыбалке. Каждый занялся своими оснастками. С почином, что? Плотва и первая есть. О, да огромный такой, огромная-огромная <свят> плотва. Во! ей, Первый пошел. Ну. А, маленькая плотвичка. Ребята, очередная поклевка. Время 9 часов вечера. Очень маленькая. Но ну, это радует. Пока ловим живца, чтобы ловить судачка. Утро второго дня начинается с горячего чая на Саксауде. Это именно то, чего не хватало после холодной ночи. Здесь собрались люди, которые реально любят природу любит отдохнуть на природе и хорошо провести время. Неважно, клюет или не клюет эта рыба, но получить удовольствие просто от того, чтобы пообщаться с друзьями, посмотреть на ту красоту, которая есть у нас на Девхане, и получить от всего этого удовольствие – это наша главная цель. Воздух полон запахом неба, воды и выходящего за горизонт величественным солнцем. На небе появился удивительный яркий закат. На озере появляется длинная волшебная дорожка. А природа словно готовится ко сну. И чувствуешь вечернюю прохладу. поклевка судачок это не судачок это нормальненький он грязный что-то с этой стороны да, вот вот. на килограмма три есть Ссылка сейчас у нас? Время 7 часов утра. Заглотил глубоко, очень глубоко. Взял сразу и сидел. На резку взял, между прочим, на мелкую резку, не крупную, хорошенький. Вот она рыбацкая удача, наша главная цель полностью выполнена, отдых был потрясающий. А вам, нашим зрителям, желаю удачи на водоемах, Всем их хвоста не чуи.